Идём, ну и узнаешь. Ну, пошли. Садись. Нет, нет, я не хочу. Ну, ладно. Сейчас рыбачить буду, ха-ха-ха. Ну, покажи, как рыбачить буду. Сейчас даже удочки нет. И, и здесь не радость тебе. Ну, сейчас увидишь всё. Привет! Что? Где? Где? Где вы? Мы здесь, наверху. Я вас не вижу. Подними голову вверх. Хорошо, сейчас подниму. А вон она где? А что вы там делаете? Мы хотим рыбачить. Будешь с нами? Мы хотим вот этой машины, она сейчас поедет за знаками. Со свалки мы у нее стырем несколько знаков. чтобы она не слышала. Ну, хорошо. А водитель там не будет расстроен? Не знаю. Ну, давай уже побыстрее задержай. Только сначала вот, я, мне нужно удостовериться, что ты не причинишь нам вреда. Покажи свое удостоверение. Ну, я сотрудник полиции. У меня форма вон одета. То есть я десант. Заброшусь. Ну хорошо, входи. Будем дружить тогда. Давай. Пошли. Прикольно, я до вас так быстро добрался. Мы даже не заметили. Ну что ж, сейчас грузовик поедет. Ждем? Ждем. Тихо, грузовик едет. Кратный светом остановился. Я сейчас ловлю его. Подождите, посмотрите, какая я готов. Слишком низко. Слишком. Кстати, мы успели, знак. И машина сейчас уедет без него. Класс. Что, пошли обратно? Пошли. Пойдем прогуляемся на ту сторону. А знак? Зак поставим возле нас, чтобы никто сюда не заходил. Хорошо. Так, у, нас, у меня для вас новое изобретение. Два новых изобретения есть. Что за изобретение, Хакер? Да, что изобретение? За изобретение. Сейчас увидите, оно такое классное. Я забыл как раз про него. И про два изобретения еще. По одно, то есть еще. Смотрите, я уберу лестницу. Вы ч? Я отдохнуть хочу. Ты чего, ус? танчу ничего. Смотрите, я нажму на эту кнопку и дверь превращается в прозрачную. Ничего себе, зум, посмотри. Пусть что волны рокупать? Да. А что говорите? Не знаю. Кстати, а что у нас хорошо несло? Я же ее сложил и пульт унесл. Сейчас ее телепортировал. Зум, ты что умеешь телепортировать? Ну, да. Смотри. Куда-то интересно это телепортировал. Сам не знаю, может на свалку. На свалку! Ну ладно, потом поищем. Пошли прогуляемся уже. Пошли, пошли. А это вы узнаете в следующей серии. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые мультики про нас. Всем пока! Пока, ребята, пока! Пока! И пока!